Способы размещения контента Самый простой способ размещения контента – это перемещение файлов методом тени и отпусти – drag and drop. Посмотрите, как это делается. В результате перетаскивания посетитель сайта увидит ссылку с тем же названием, что и название файла. Это название, как и название любого элемента ресурса, можно поменять, кликнув по карандашику возле названия. Если это изображение или видео, или аудио, то Moodle службу предлагает два варианта – или включить воспроизведение такого файла и или сделать ссылку для скачивания. Вместе с тем это самый неудачный способ, особенно в случае мобильного обучения с применением смартфонов и планшетов. Например, для просмотра презентации на смартфоне необходимо установить специальное приложение, если его нет, то посмотреть не удастся. Поэтому разработчики курса стремятся размещать такой контент, который можно просматривать без скачивания файлов. Самый легкий способ, как ни странно, является размещение видео, но из YouTube. Посмотрите на этот цикл инструкцию. Вот как мы будем действовать. Сначала включим режим редактирования в своем курсе. Появились возможности добавления элемента или ресурса. Добавим ресурс пояснения, чтобы было то место, где будет наше видео воспроизводиться. Итак, пояснение есть. И здесь нужно ввести любой текст, любые символы, выделить их. Далее открыть источник на YouTube ролик, скопировать URL-адрес. И вставить по кнопочке адрес ссылки. Неужели будет работать? Сохранить и вернуться к курсу. Ура! Все готово. Вот так ставили видео. Точно таким же образом можно вставить ссылку в любом месте курса, где есть редактор. Относительно простым способом размещения контента будет являться текстовый контент на страницах, пояснениях и других элементов. Более сложным процессом будет ставка графических элементов. Попробуйте это сделать самостоятельно.